В сегодняшнем выпуске мы будем говорить о таком инсайте в страховании, как физическое уничтожение транспортного средства или на сленге страховщиков ТОТАЛ. Итак, мы разберем, как считается ТОТАЛ или физическое уничтожение автомобиля по каждому виду страхования, выгодно ли это клиенту или страховой компании. Самое главное, будем говорить о том, как рассчитывается страховое возмещение при физическом уничтожении автомобиля. Оставайтесь с нами, смотрите выпуск. Друзья, привет! Это Ильченко Антон и канал страхования в Украине. Как и анонсировал, будем говорить о физическом уничтожении транспортных средств, то, что называется ТТАЛ. Итак, для каких видов страхования это актуально в принципе? Первое – это обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств. И второе – это добровольное страхование самого транспортного средства, то, что мы называем страхование КАСКО. Начнем с того, что разница в признании автомобиля физически уничтоженным или тотальным при урегулировании убытков по договорам страхования гражданской ответственности и КАСКО очень существенная. Поэтому эти вопросы смешивать вообще нельзя. В связи с этим в этом выпуске мы будем говорить о страховании гражданской ответственности и, соответственно, урегулирование тотальных убытков по таким договорам. А в следующем выпуске мы будем говорить об урегулировании тотальных убытков по договорам страхования КАСКО. В соответствии со статьей 30 закона об обязательном страховании гражданской правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, автомобиль считается физически уничтоженным в том случае, когда стоимость восстановительного ремонта превышает его рыночную стоимость. Я еще раз обращаю внимание о том, что стоимость восстановительного ремонта, а не материального ущерба должна превышать рыночную стоимость. То есть мы берем экспертизу, там есть расчет материального ущерба, и за ним идет калькуляция. По калькуляции рассчитывается стоимость ремонта с новыми запасными частями. Так вот, если стоимость ремонта у нас до момента применения коэффициента физического износа превышает рыночную стоимость автомобиля, то такой автомобиль считается тотальным или физически уничтоженным. Отсюда и возникают вопросы, и больше всего их у владельцев наиболее поддержанных автомобилей. То есть, там, возьмем автомобиль какого-то там, ну, условно, там, 95 -го, 92 -го года. То есть, там абсолютно небольшие повреждения, учитывая, что стоимость рыночной этого автомобиля крайне низкая на сегодняшний день. То есть, это может быть, например, да, там, давайте возьмем Жигули, то есть, это там, условно, 15 тысяч гривен. Абсолютно небольшие повреждения. Автомобиль может находиться на ходу в дальнейшем. Но, скажем так, если вы посчитать ремонт с учетом стоимости новых деталей без износа, то... Такой автомобиль э, ремонтировать будет нецелесообразно, потому что стоимость ремонта реально будет превышать его рыночную стоимость. Страховое возмещение в таком случае рассчитывается следующим образом. То есть мы берем стоимость автомобиля до ДТП и вычитаем из него стоимость автомобиля в поврежденном состоянии после ДТП или стоимость так называемых пригодных остатков. Кроме этого, также вычитается франшиза. И обращаю внимание, тоже вопрос очень часто задают, а НДС вычитается или не вычитается? НДС он не может вычитаться, потому что в данном случае мы не говорим вообще о проведении каких-либо ремонтных работ. То есть, если автомобиль считается физически уничтоженным, тотальным, то о каких работах мы говорим? То есть, проводить эти работы просто нецелесообразно, поэтому никакого НДСа нет. Выгодно ли клиенту, чтобы его автомобиль признали тотальным? В большинстве случаев невыгодно. Почему? Потому что в Украине есть рынок достаточно развитый быушных запасных частей и при этом опять же да мы берем если по правильному рассчитываем тотал это среднерыночный норма час это запчасти официального дилера вот ну и опять же да если мы берем рынок быушных запасных частей берем рынок каких-то недорогих сто то тотальные автомобили на самом деле в 90 процентов случаев восстанавливают и либо перепродают либо дальше продолжают использовать Поэтому для клиента, поскольку он в дальнейшем его будет восстанавливать, далеко не всегда выгодно признавать автомобиль тотальным. Что касается страховых компаний, то тут ситуация обратная. Случаев, когда компании признать автомобиль тотальным гораздо больше, чем случаев, когда им нужно делать расчет через ремонт. Поскольку есть разные методы расчета остатков, есть возможность повернуть рыночную стоимость, использовать коэффициенты там, дополнительного снижения рыночной стоимости, предусмотренные в методике. И э, я в дальнейшем расскажу, как на этом манипулируют. Выйти на размер возмещения через тотал э, меньше, чем через э, расчет э, ремонта или там, расчет материального ущерба. Ну и тут деликатный момент, то есть э, если проходит осмотр, фиксируются повреждения, имеем убыток, то, как правило, потерпевший, он что делает? Он заинтересован ну, просто психологически показать максимальное количество повреждений, он будет ходить за экспертом на такой машине, когда она сильно разбитая, там подушки, тягать его за рукава и говорить, ты и то запиши, это запиши, и давай вон то запишем. И на самом деле, когда есть угроза признания автомобиля тотальным, вот э, нужно очень осторожно подходить к осмотру, это ключевой момент, поскольку в дальнейшем э, протокол уже составлен, по нему провели расчеты, все, автомобиль признан тотальным, то есть о каком-то ремонте, о какой-то экономике, которая позволяет произвести ремонт, говорить уже достаточно сложно, человек попадает просто на деньги. Как на тоталах манипулируют страховые компании? Варианта два. То есть, у нас первый показатель, который мы берем в расчет, это рыночная стоимость до ДТП. И второй показатель, который мы берем для расчета, это рыночная стоимость после ДТП. Так вот, рыночная стоимость автомобиля до ДТП, она максимально снижается, а рыночная стоимость автомобиля после ДТП, она максимально повышается. Таким образом, чтобы вот эту дельту минимизировать между стоимостью машины в целом состоянии и ну, теми остатками или там, автомобилем в том виде, в котором он остался после ДТП. Споров по тоталам огромное количество. Заходите в судебный реестр, смотрите. То есть более чем достаточно решений. И при этом вот, поражает то, что многие юристы или адвокаты делают критические ошибки и потом попадают и сами в неприятную ситуацию. И самое страшное, что они подводят своих клиентов. В чем речь? Вот Давайте теперь просто разберем на пальцах ситуацию. Человек заявляет страховую компанию события. Страховая компания дает своего представителя на осмотр, составляет акт осмотра, пишет повреждения. После этого человек приценивается, сколько там примерно будет стоить ремонт автомобиля. Ну и, соответственно, там звонит в страховую компанию, спрашивает, что там с моим расчетом, сколько, какая цифра. Или же получает деньги, например. Он получил деньги, смотрит, суммы не хватает то есть цифра вообще несоизмерима с тем, что посчитала станция. Тотал, не тотал, то есть человек не узнает такие вещи в страховой компании. Ну и дальше он обращается либо к адвокату, либо к эксперту, и начинают пересчитывать материальный ущерб. Давайте смотреть, что у нас происходит дальше. Приходит эксперт, он смотрит автомобиль, и у него задача какая? Посчитать материальный ущерб. Ну а дальше он в соответствии с методикой товароведческой экспертизы оценки колесных транспортных средств как бы, проводит свои расчеты. В нашем случае у нас стоимость восстановительного ремонта с новыми запчастями, она превышает рыночную стоимость. В данном случае он берет, но я не буду пока усложнять, и приравнивает размер материального ущерба к рыночной стоимости автомобиля. То есть что происходит? Клиент видит как размер материального ущерба, рыночную стоимость автомобиля. И вот юристы цепляются за эту цифру, кто не разбирается, а таких очень много. И берут это и заявляют как исковые требования. Если там страховая компания грамотно защищается, пишет отзыв на такой иск, вопрос затягивается. Если, например, да, такой юрист он вовремя не отстрелит, что нужно заказать остатки у этого оценщика, то страховая компания либо протолкнет свои остатки, стоимость автомобиля после дорожно-транспортного происшествия, либо же вообще добьется отказа в удовлетворении иска на основании того, что истец, ну, то есть потерпевшие вместе со своим юристом, не доказали размер исковых требований, поскольку э, никто не сообразил, что вот при расчете материального ущерба, когда он равняется стоимости автомобиля, что-то стоят и остатки, и нужно заказать второе заключение. Есть еще один вопрос, который я хотел бы говорить вот в этом выпуске, это рынок тотальных автомобилей. То есть те автомобили, которые мы получили в результате урегулирования убытков по договорам страхования гражданской ответственности. Если взять в удельном весе, то на самом деле там не свежих автомобилей достаточно много. И спроса как такового на эти автомобили нет. То есть перекупщики не будут биться за эти автомобили, и они не будут никому интересны. Это, собственно, еще одна причина, по которой тотал невыгоден на сегодняшний день пострадавшему, но опять же каждый случай индивидуальный, нужно смотреть. В следующем выпуске будем говорить о тоталах по договорам страхования каско, обязательно смотрите, оставайтесь с нами. Благодарю всех, кто смотрит канал.